Через, резче, через слабых людей Столько донов домов Упрыгнули первые кубы дыма Белые столбы стоят неподвижно свисающие с их проводов Дети, дети. По белому написаны законы Постав кровью молодых солдат Смертью новорожденных научные процессы Описаны садистами в халатах Белые и гордые Дыхалки Жизнь, летать по теме кому-то в рот, Ширый как-то всегда подскажет, мне где не важно лежит на лёд. Звезды, Значит, это кому-нибудь нужно Значит, есть те, кто хочет их видеть Потому что они неземной красоты Если бы у нас были бы крылья Если бы мы умели летать Мы бы искали в звездном мире Тусклые звезды, чтобы их зажигать Для тебя Шаг, который играют дети Для тебя солнце это фонарь, который дарит людям свет Для тебя люблю Продолжение следует... Yeah всем это